Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика «Детские библейские рассказы на английском». Начнем с первого предложения, дорогие друзья. Это Сидрах, Мисах и Авдинагу. These are Sidrach, Misach and Avdynag. Царь бросил Сидраха, Мисаха и Авдинагу в огонь the king царь, threw, бросил и мясах and into the fire почему, зачем, для чего why если кратко можно why is it потому что они молились только Богу because потому что they prayed Время прошедшее. Они молились. Only. Только. Кому? To God. Но посмотри. But look. Но посмотри. But look. Но look. Посмотри. В огне четыре человека. There. Uh, four. Там есть четыре. мен Человека. Fire, в огне. Бог послал своего ангела позаботиться о них Время настоящее, завершенное God has sent. Бог послал his angels своего ангела to take care позаботиться of them о них Огонь совсем не причинил им вреда. the fire совсем at all did not make не сделал to them им хат бреда Дорогие друзья, давайте переведем э, вопрос на английский язык Кто заботится о них в огне? Who is taking care? Кто есть заботишься Время настоящее продолжено Who is taking care? Кто есть заботишься О них. Of them? Где? В огне. In the fire. А ответ какой? Краткий ответ. Счет анса. Краткий ответ. The God. Бог есть. из taking care? Бог есть заботящийся. Оф. О них. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всем вам доброго. So long. Bye. Пока.